И в этом видео следующий тип а, стиля воспитания детей это игнорирующие родители. Игнорирующие родители это те, которые вечно в работе, а, в отлетах, а, которые практически отсутствуют в жизни ребенка. Да? Либо это а, а, зависимые люди, алкоголь, наркотики и так далее. А, что происходит? Ребенок, когда сталкивается с какими-то трудностями, да, там в садике кто-то обидел, учительница накричала, воспитательница. Он растет, познает этот мир. И он не знает, какие выводы ему на этот счет сделать. Потому что нет поддержки, с ним мало общаются, мало разговаривают, игнорируют его чувства игнорируют его переживания и так далее. Соответственно, вырастает человек из такого ребенка, который совершенно не понимает, как жить и взаимодействовать с этим миром. Какие могут быть варианты развития данного ребенка? Это ребенок, который такой гиперактивный с деструктивным поведением, почему дети себя так ведут, да, они пытаются обратить на себя внимание, хоть какое-то, хоть капельку дайте, да, могут казаться а, а, такими яркими, заметными, да, а, могут там а, хорошо учиться, опять же, чтобы заслужить любовь, да, Так как рядом не было людей, и они не научились совладать со своими чувствами, они не умеют как свои личные границы соблюдать, так и границы людей. Соответственно, могут, может вырасти человек, игнорирующих родителей такой, очень неумный, который все знает, да, который, которому сложно считаться с чужим мнением, никто не прав, только мое мнение верное, и все. Это один из вариантов. Второй вариант это наоборот, человек сам не имеет никакого своего мнения. И пытается найти какую-то цель направление в чужих, в чужих мнениях, да. То есть опираться на что-то вовне. Вот там мне нравится, как там в компании все организовано, вроде как весело, классно, да. Я с ними буду тусить и стану, как они нету никаких ценностей, соответственно сформированных у человека, по большей части ценность стать заметным каким-то, да, заслужить любовь, что-то сделать, чтобы наконец-то обо мне услышали. У ребенка, который вырастает в такой семье, внутри глубокая пустота, абсолютно никаких сформированных ценностей. Нету, ради чего я живу, он не понимает. Кто я, он не понимает. Нет идентификации личности и так далее. Очень сложно быть счастливым ребенку, который вырос в такой семье. Но через психологическую работу, конечно, можно все сформировать, все, что было не сформировано. Еще один вариант – кто вырастет у таких родителей, да, это зависимые дети. То есть вот эта пустота внутри, внутренняя борьба, куча вопросов, да, непонятно, кто я, что я, зачем я, я не ненужный, я нелюбимый, я недостойный. достойный. вот это самобичевание, оно настолько разъедает душу человека, что психологически не может справиться, да, и впадает в различные виды зависимостей. Это, скажем так, дает мнимое, мнимое счастье, кратковременное расслабление, забытие и так далее. Вот такие варианты. Чтобы такого не происходило и вырос счастливый человек, конечно же, опять же, нужно следить за чувствами ребенка. Если ему плохо обращать на него внимание, если он рассказывает вам о каких-то своих радостях, что у него там что-то произошло в школе, как он там пятерку получил поддержать его, сказать, какой ты молодец, какой ты умничка, какой ты замечательный, как я рада за тебя, что у тебя так все получается». Конечно же, интересоваться его мнением, да, почаще спрашивать, а как ты считаешь? Я считаю вот так, а как ты считаешь? Как бы ты поступил в такой ситуации? Учитывать его мнение, его желание и предоставлять ему выбор, поддерживать. Когда ребенок не знает, как ему быть в этом мире, да, как ему строить отношения во внешнем мире, как ему себя вести, как реагировать и давать свою любовь. Ребенок всегда подходит к родителю за порцией любви, просто услышать «я тебя люблю». Порой этого, даже только этого достаточно. С обнимашками вообще идеально. Когда ребенок обращается к родителю, это всегда говорит о том, что его душа просит о порции любви. Он будет вам там говорить, я хочу поиграть, я хочу игрушку, я хочу то, я хочу все. Чаще всего это все-таки мама, я хочу твоей любви или папа. Услышь меня, увидь меня и скажи, что ты меня любишь, что я хороший и что я нужна для этого мира. В следующем видео мы поговорим о подавляющих родителях. Пока-пока.